Переход, блять. Смотри, я создаю эффект волн Чат, похоже? Похоже? <свист> <свист> Меня, чат, вот волны Что они пишут, похоже? Нет, не похоже <свист> <свист> Баб, Иди, нет. Полная пизда У тебя же бабочка просвечивает Клянешься? Клянусь <свист> а бабочку можно чистым показать? Да, можно Там не видно сиси Сиси не видно, но бабочку привидно